всем привет и сегодня у нас наша любимая рубрика один день с мастером и сегодня у нас дмитрий кто его не знает это человек на которого подписан дрейк да? ладно в общем это инстабур в Ютубе тубе еще мало знают а вот в инстаграме он довольно таки популярный плиточник ну вот и сегодня мы приоткроем скажем так за кулисе инстаграма мы поговорим про инстаграм поговорим как обычно про работу про индустрию плитки ну и вообще будет наше классическое видео один день с мастером присаживайтесь поудобнее мы начинаем ты за что 10 тысяч долларов я помню те времена, когда я там по 40 минут мог подтачивать какую-то плиточку. У многих людей в доме ты вообще такое видео. А это бытовочка, понимаешь? Я себя показывал сначала половину лица. Сделаем. Вам идеальный, вообще мы самые охренен. Эти люки все, они от безысходности. Мы То есть мы-то люди. Мы имеем право на ошибку. Кто-то там попросил перед Новым годом какой-то авансик, мне отказали. и Я говорю, пошли нафиг. Ну, да, Бесплатный сыр только в мешаловке. Если не платите за продукт, значит продукт это вы, запомните. Надеваю эту огромную плитку с вот такими вырезами. Делаю как для себя. Это, это худшее, что можно вообще говорить. Мы здоровались, ну чисто понты поколотим перед подписчиками. Так вот, ну рассказывай, как ты докатился до жизни на стройке? Вообще, давай начнем даже с самого начала. Почему стройка? Случайно, Случайно. как у большинства, скорее всего. Еще когда-то очень-очень давно, это когда тебе было сколько лет? 4 или А, то есть ты уже такой возрасте, да? Да. Да. А до этого? До этого торговля, до этого три года продал мобильные телефоны. Попал случайно, как я уже говорю, я просто обиделся на своих работодателей. Что-то я там попросил перед Новым годом какой-то авансик, мне отказали, и я говорю, пошли нахер. За полгода до этого в хорошую бригаду стяжечников попал мой брат. И я просто пришел в Днепре, это в Днепре, тогда еще в Днепропетровске. Он мне говорит, тюкал каждый день. Унижал тем, что, говорит, мой подсобник больше зарабатывает, чем вот этот <смех> в магазине. И я пошел к ним подсобником. 13 января 2008 года я мешал раствор бетономешалки. Он делал стяжку в гараже. На улице это было. Я помню этот день вообще. Я его отмечаю каждый год. <смех> ну, как бы для себя мысленно. Раз. 10 лет. 11-12. И дальше? Дальше поподсобничал пару месяцев. Опять же, тот же брат меня говорит, давай тянуть. Ну, потому что система была какая. Бригада, два человека, один мастер, один подсобник. Деньги делили 70 на 30. Он говорит, давай, как бы там тяну. Я говорю, да мне нормально, мне нормально <сёк> вообще, на лопате не, не напрягаюсь. Короче, опять же, он меня там растолкал. Я научился тянуть, начал зарабатывать в два раза больше, в два с половиной. Помимо стяжки у нас э, были иногда, мы перехватывали там какие-то объекты по плитке, то есть я тогда еще ну, как бы знакомился с плиткой. И потом пришел ты к специализации именно плиточной работы. К плиточной работе я пришел вот, лет 6 или 7 я занимался только стяжкой, ну в основном, прям 95% наверное, да, вот иногда опять же брали по, по плитке объекты. А потом я пришел к тому, что я просто задолбался заниматься стяжкой. Ну это как бы это хорошие деньги, но это тяжелые деньги. Ты знаешь, наверное, да? Ну да. Я стяжкой много залил стяжкой. Вот. Поэтому… просто Перешел ну, в такую более легкую, ну, более творческую. С одной стороны более легкую, но с другой стороны более… Более ответственная, более творческая. Все сейчас много... же ты уже под ключ делаешь? Под ключ? Нет. Я лично не делаю. Я как бы только плитка. Все, вот плитка, все. Все. У нас, кстати, сегодня прям вообще мастер-мастер. У нас сегодня человек, который работает сам. Вот, я говорю, американцы, весь фишка такая, они обмениваются наклейками? Своими наклейками, да, кепками, там, футболками uh -huh. Мне прислали пару раз там, чуваки из Бостона, там, еще откуда-то И один говорит, пришли футболку, типа, со своим этим, с логотипом Я говорю, блин, у меня нет логотипа А, или, говорит, или пришли футболку, или вышли мне просто лого Я себе напечатаю и буду ходить с футболкой с логотипом Говорю, так у меня нет логотипа Говорю, ты что, делал логотип быстрее Прошло два года, по-моему, с тех пор Полезли. Короче, я тоже использую. Да, это что, очень даже использую. Я прям люблю подстучать, но она часто просто неэффективна. Ну такую плитку уже заместо на присадительный на велометр задолбаешься махать ее. Как раз вот эта штука. Это присоска И присасывается и вибрирует. Вот это там где, это где это. надо что-то где-то чуть-чуть присадить или наоборот э, вытащить, это вот прям незаменимая штука. Ну плюс там на небольшом формате, ну вот, на таком до 60 на 120 можно более-менее еще ее использовать как э, для, для заполнения. Просто вибрируешь и клей там разжижается, заполнение все пространство. С эпоксидами клеями всякими, ты не сделаешь, да, на мототраке, вот и все, mm -hmm, Да, в принципе... Да можно, но пока он еще свежий, можно, наверное, и эпоксидными, попогонять. погонять. Да, кстати, мы укладываем плитку на гипсовую штукатурку. Сейчас кто-нибудь напишет в комментариях. Контактный слой обязателен при укладке плитки 60 на 60 и больше, для лучшего сцепления. Да вот на сдир, просто втираем в основание, то есть вот прям в поры. И сразу. потом просто клей, который на плитке, он уже как бы мокрым, к мокрому прилипает. То есть мы изначально заполняем все эти неровности, которые, опять же, заполнял бы, если бы этого не было контактного условия, заполнял бы клей, который нанесен на плитку. И его просто не хватило на это все. То есть он там залез бы куда-то в эти в неровности основания, и было бы хуже заполнение просто под плиткой. Ты была практика плитки на, на, на дерево, на ОСБ, на панеру? Да, ну эти столешницы, всякие там если делать, то это только двухкомпонентный клей, полиуретановый или эпоксидно-полиуретановый. Есть и цементный, который позволяет это делать, но, но это должно быть настолько жесткое и вообще не деформируемое основание. Завел в начале YouTube, но почему-то перешел на Инстаграм. Да. Почему? Почему? <laughs> почему? Сложно YouTube вести или что? Сложно, сложно, блин, себя снимать сложно. Uh -huh. Я себя, ты знаешь, я себя на пару лет ломал только для того, чтобы я более-менее себя уютно чувствую в сторис просто сам себя снимаю. Ну вот смотри, ты став, да завел себе YouTube для да. какой цели? Ты вообще как узнал про YouTube? Так откуда я знаю как, как как и все ну как кого как, вот как все в интернете ну, то, то есть это было по искал? каком году? блин кого ты смотрел вообще в начале кто тебя вдохновил а вообще не смотрел ты че строители вообще не смотрел никого строители? я наверное, вообще никого не смотрел мне реально мне всегда жалко времени на видео тратить я я понимаю что какое-то 20 минутное видео просмотреть то есть я должен потратить 20 минут своей жизни чтобы в лучшем случае я там какую-то мысль уловлю да? ну, все на основные да? все что ну, самые ходовые это чушь 68 35 угу. этим редко потому что были на этим можно сверлиться ну, 10 на крутить проще болгарки. то есть youtube всем известно что это отличная площадка для того чтобы чему-то научиться ты ничему не научился в youtube ну то есть может ты быть, смотришь то нужно своих коллег скажем так я да. учился работать с эпоксидной затирки по... поезд ну, красава <с вот. это да я же мне проще читать какие-то статьи сайты текстовые сайты ну в смысле текст с картинкой то есть такой типа комикс ну да, ну современная да. просто штука там, вот, а Инстаграм это же вообще да. там минута короче, а то и несколько секунд пост и Вот, все. вот. И это как раз и за счет чего зашел, как мне кажется, Инстаграм. За счет того, что люди нет времени, нет времени да, все куда-то бегут, спешат и просто скроллишь и успеваешь только все увидеть, да. А тут садишься, включаешь ролик там на 30 минут. Типа, я не знаю, как укладывать плитку. И вот сидишь, слушаешь, там какой-то бубнешь чей-то там бубу-бу-бу-бу. -бу -бу -бу -бу -бу. У меня 30 есть минут проходит. Ролик, я ты не думаешь, знаю, видел ты его или нет. Блин. Про 350 квадратов этот вот да, стыдный ролик. Да, Вот его ролик. видел, его видел, ну, наверное, давно увидел да. Ты скажешь, -то. только честно. А, ну весь я не смотрел, естественно. Естественно, я не смотрел. Ну, понятно. Так я тебе говорю, о, ты дуэ посмотрел твой нулевой влог. Зацепила. Да. Ну, потому что как бы все мы оттуда ну, да. давно в москве в москве с 1982 вот. года это, Я что, это целая родила история до да, человек родился потом уехал и вернулся, вернулся да. и почему Уехал с мамой с мама родилась там в свое время приехала сюда родила меня здесь и потом с 12-летним мною уехала обратно на родину, а я вернулся уже сюда со своей семьей, с ребенком, с женой. Это уже было в В 2015 году. Почему Москва? Блин, потому что на родину. Ну, то есть никакой, то есть ты не выбирал, ты просто знал, что вот мы переезжаем в Москву. Или как это Ну, незадолго, за год или за два года до этого, у меня здесь умер папа, и осталось у меня здесь участок. Я понял, ты Хорошо. решил. Ну, я уже, да, все здесь. Ну, был вариант продавать и что-то там мутить, но вот все вот эти события с 2014 -го года, с Донбассом и так далее. Ну, понятно. Не про Петровск. Кузнеца во всяком случае, Ну Вот. М Вольт тоже, между прочим. МВОЛТ, кстати, к нам попадет обязательно в рубрику, но просто мы слишком далеко, и как бы со временем с ними мы МВОЛТ, Вольта. я помню, что вы очень его хотите. Виталий Красавчик. Угу. Да. Да. да. Я знаю, что ты о нем того же мнения. Абсолютно, абсолютно убежден в этом. Я его несколько раз видел, мы общались лично, такой спокойный чувак. Вот. В жизни, да. Ну, в жизни, да. А где они спокойны? В комментариях? Ну да, он вот так. Эпотирует, любит да? эпотировать. Я вас не читал, не знаю. Заметили, что имена, короче, всех там. МВД, Инстабург. Никто не знает их по имени. Это ребята такие Кстати, да, это же инстаграмная история, стоп-удоб. Mm. Это мы делали образец угла внешнего с камнем. Это сланец. Или заказчику? заказчику. Вспомнил, как он называется. Сланец. Сланец. <смех> сланец. Вроде сланец. Так, проба пера была. Это вообще две отдельные плиты, просто заусовку сделали, слепили. Оно все разное было. Торчало. Это тут торчало, это там, потом сошлифовали. Поняли, что это фигня. Это, тут вообще укладка без швов и без э, заполнения, без затирки. Ну, короче, вот это, это фигня вот. Короче, придумали брать одну плиту просто и разрезать по прямой и заусовывать для того, чтобы весь этот объем, если у нее есть, он переходил через угол, то чтобы они не, ну, не торчали в разные стороны. Ты сейчас абсолютно не как не развиваешься, не учишься. Э, своему ремеслу или учишься, учусь, или ты уже преподаешь? Учусь, учусь, преподаю в том числе, но учусь. Ну как это от тебя, да, хочешь чего-то учиться, начни учить. Да. Блин, не знаю. Не знаю, не знаю. Не работает? Ну то есть ты когда вот, допустим тебя вот, я знаю что у тебя есть выступление, ты там делаешь мастер-классы ну, и так мастер далее да, ты я... же перед этим готовишься ты же перед этим думаешь о том о всем что ты будешь говорить потому что ты чувствуешь ответственность да, особо нет, то есть ты не чувствуешь ответственность что ты есть если ты, чувствую, вдруг но... ты что-нибудь или ты так себе уверен что там типа я вот... никогда не готовлюсь потому что я просто делюсь своим опытом как вот как есть но я знаю что у меня а но ну, я готовлюсь у меня есть презентации естественно там делаю но, но это если бы ты не этого не делал ты бы сделал такой презент, ты бы вник настолько глубоко если бы этого не нужно было делать. Презентация это чаще всего... Осмысление просто... того, что ты понимаешь. Да, просто структуру... Ну это полезно как для личностного роста, как ты считаешь? Конечно. Поговорим немножко, вот ты ходишь по моему дому и видишь какие-то моменты, которые мы не показываем. Или я, допустим, показываю, я всегда говорю. Знаешь, как я продаю на ремонт, особенно малярку? Когда я иду по подъезду с клиентом, первая встреча. Неважно, на самом деле практически любой, но это касается сильно малярки, потому что малярка – это боль. Смотрите наше видео, у нас еще будут маляры, потому что малярка – это боль. Я иду и говорю, смотрите, вот видите, вот это, вот это, вот то, по подъезду мы идем. И я у -у -у. объясняю, у вас будет немножко лучше. То есть я никогда не обещаю идеальных, я говорю, это невозможно. Вот допустим, здесь конкретно, у нас вообще камень настоящий, он в принципе, ну, у него ну, настоящий камень. Как бы с ибоксидкой. Осм... То есть гораздо опрятнее можно положить керамогранит. Ну, керамогранит или эту самую с мрамором нет, но у него есть большой плюс. В обработке. какой в обработке? Он мягенький. И в устранении косяков. Да, и в устранении Это косяков можно реально. Подмазал разбить, да, и Подмазал и вообще, Да. Я когда увидел первый раз работу гранитчиков, каких-то тоже гранит на плиту кладули. Гранит, там что-то еще. А, не, мрамор, мы как раз в этом доме клали да. мрамор, они там что-то гранит. Они вообще прям, прям, да, там, вот там шлеп. белые прям. Просто шлепали чуть ли не в пыль, как-то там кусок отпал, там скол, там что-то шлеп шлеп, шлеп, шлеп, швы разные. Где-то мы вы что это сдавать так будете? Даже Полка. удивился этому чуваку, говорю, как-то. говорит, спокойно. Потом приезжает, открывает чемоданчик какой-то, у него вот эти куча каких-то. Тюбиков, баночек, скляночек замешал, там что-то подмазал, подшлифовал. Я смотрю, думаю, блин, а как бы так с плиткой? Да, та же самая с камнем. С плиткой так никак. С так никак. Вот я сам, для меня это было открытие, то есть у до этого объекта не было нигде мрамора, я касался только так, но чуть-чуть посмотреть где-то и все. То есть лично на моих объектах не было. И когда началось все, у меня была небольшая истерика. То есть, как бы, ну, я спрашиваю, как бы, блин, у мастера, еще, кстати, он тоже с Украины. Скула. Да. Это с Откуда он наш? наш? С Донецка, да, ну вот. А, и короче, я такой, раз, туда, сюда смотрю, там, там. А еще когда он стал приезжать в контейнерах, а он весь изломанный, там, сям. У меня истерика такая небольшая, знаешь был. Он говорит, успокойся, лето поля, все. И мы, короче, только, когда, когда все это уже к сдаче, под, когда уже мы первый санузел сделали, я понял, как его ремонтируется, как что. И я выдохнул, говорю, все, я понял, окей. Да. Что должно быть? Вот ты стоишь, смотришь вот с такого расстояния. Особенно. Ну, с метра, амоля, с метра, да, да? да. С высоты роста, грубо говоря. Да, да. да то то есть нормально. Бы. Но если ты начнешь, естественно, смотреть вот такие всякие штучки, вот такие, например, вот и боксидочка немножко, как да, бы да, там. Да, да. Ну как бы, ну да, вот как бы, и ты это не стыд, ну это, это жопа, это смысл, смысле, это как бы, это прям, это, это чересчур. Особенно если еще сфоткать в макро да. и увеличить на да. телефоне. Да. да, да, да. То есть можно делать какие-то уголочки, показывать, какие-то фотографии, но это все равно, это, я считаю, вводит в заблуждение клиента очень сильно. И эта проблема как раз таки многих именно инстаграм-блогеров, Согласен. то есть прям жесть, потому что я вот не помню, что было такое в ютубе, когда еще не было инстаграма, вот такого не было. Ну Его сейчас все тенденция инстаграма такая, что сейчас мастера послушаю. просто выпендриваются друг перед другом, вот, кто круче, да. вот у меня вот такие гладенькие швы, а у меня еще более гладенькие, а у тебя да. вот тут вот. вот. Если увеличить, то там вот видно. Ой, И это, да. это очень вводит в заблуждение да, заказчика, я прям... И от этого страдают мастера, потому что, ну опять же, насмотрятся... Заказчики смотрят <спис> там кого-то, меня в да. том числе, каких-то моих коллег, а потом где-то в регионах, за какие-нибудь там деньги в пять раз меньше, от них требуют вот этого вот. Да. Вот я вот здесь вот видел, посмотри. а почему у тебя тут плохо так? И мне уже сколько, опять же, коллег писало, что прекращайте. Потому что не быстро быстросем, а так вот пользуешься кучей болгарок. Три, ну, это, понятно, это черепахи, это как бы для чистового реза, хилберг, это, наверное, больше для чернового. Но, опять же, пока протрет, этот диск хороший, пока не притерся, еще навики. Вообще, вот на вот эту штуку мы надеваем заусовочник этот пылеотвод угу. и чисто для заусовки то есть заусовка резко шлифовка фишка в том что вот эта штука она делается под определенную модель болгарки а эти болгарки они бывают немножко разные есть там какие-то вот у нас все такое румынская есть какая-то еще по моему не по не помню китайская. китайская не китайская да они немного отличаются Зачем? дорабатываем болгарку да короче вот эта штука сделана под вот эту болгарку, но они там чем-то отличаются. И для того, чтобы вот эта вот э, насадка у нас полностью наделась на этот кожух, и вот эта часть вот, она, сейчас покажу, она должна в идеале вот, вот так вот прям упираться вот этой. Ну, прям жесткий-жесткий такой вот контакт. Для этого кожух сам должен провернуться чуть-чуть дальше. На Понял? На да, на ну, буквально там на какие на 5 миллиметров. И не дает вот это вот э, ограничитель этот, да. Мы уже просто на одну болгарке сделали так, но ее сейчас нет она на складе. Поэтому сейчас мы это отрежем. Вот такая штука сюда. Пылесос. И сейчас, сейчас позаусовываем. Когда это вообще пришли к заусовке? Я не помню тех времен, когда не было заусовки. Я вот 13 лет, с 2008 года я здесь. И мы уже заусовывали. Мы С первого дня работал с, с лазерным нивелиром. Я, в принципе, не, не умею работать. Ну, как бы я понимаю, как работает там, водяной, да, этот уровень. Но я не понимаю, нафиг нужно, если есть лазеры уже. Mm -hmm. Причем они настолько сейчас доступны, что просто. И на спичке тоже не укладывал. На спички тоже не укладывал, да. На... И на цементный раствор, ну, песок. И на цементный раствор не укладывал, да. Я как-то. Вот, ну, вот, как минимум с 2008 года уже все есть. Ну, сейчас-то я уже без СВП не работаю, но когда появились, ну, опять же, первая реакция такая, скепсис сразу, думаешь, нафиг, типа, сколько лет работали без них. То есть, если мы раньше укладывали ретифицированный кермогранит, а он уже появился, вот, в 2008-м, нет, в 2008 не было, готов в 2010-м, по-моему, мы уже работали. Я еще помню, тогда -то удивлялся, когда мы укладывали на стену, я думаю, блин. Нафига мы напольную плитку укладываем на стену вообще? Когда мы укладывали эту плитку на крестики просто, ну там какая-то неконтролируемая там, усадка, то есть сегодня выставляешь, сегодня у тебя все плоскости, на следующий день приходишь, оп, какая-то ступенечка между плитками. И ты просто такой, а что я сделаю? Mm -hmm. Да, ну как бы физика. А потом появились СВП, которые просто фиксируют плитку до тех пор, пока клей не встанет. И собственно, все. Это их задача единственная. Не выравнивать там, то есть не исправлять погрешности основания, да? а вот эти вот доли миллиметров фиксировать. То есть даже при идеальном основании у тебя все равно может без СВП какие-то вот доли миллиметров гулять. И на вот этих четких обрезных краях, это каждая ступенечка она и тактильно ощущается, и визуально, может быть, да? Если в полмиллиметра, так вполне там, по свету, какая-то тень будет и так далее. СВП фиксирует плитку и дает ей застыть, дает застыть клею в том положении, в котором нам нужно. Давай расскажи нам историю про Дрейка. Я знаю, что тебя все задрали этим, но я не могу не ставить. Я но проснулся знаменитым. Да? Нет, так, так не было. Однажды мне написал какой-то чувак, говорит, «На тебя подписан Дрейк», я говорю, кто это такой вообще? Он мне <смех> посылает э, ссылку, я смотрю, блин, какие-то там 60 чем-то, миллионов тогда было. Офигеть. Ну, как бы, да, есть кнопка «Подписаться в ответ», ну, думаю, ну и ладно, я говорю, окей. А, я еще тогда же сделал скриншот, выкинул в сторис, сделал опрос еще, типа, как думаете, подписываться в ответ или нет? Там, По-моему, большинство написало, <смех> что нет. Кстати, через время я увидел, что он эту отметку, ну, то есть просмотрел. То есть он был просмотрен. Mm -hmm. Ну, он или кто там ведет его аккаунт. Mm -hmm. Ну, то есть, я не знаю, у меня впечатление, что это как по какой-то вообще случайности. Там, кто под, подписал. Случайность, а не случайно. Это я знаю, да. И то есть то, что они просмотрели, что его отметил, да, и он понимал, что вот. Чувак ответил, отметил меня. Они видели, что они же на меня подписаны и что они от меня не отписались в тот момент. А до сих пор подписаны, по-моему. Мне периодически пишут школьники. Дрейк, почему на тебя подписан Дрейк? Я не знаю, почему он подписан. То есть до сих пор это все? До сих пор До сих да. пор, да. Да. Нормально. И, то есть и вот то, что он не отписался тогда, увидел, что его отметил, да и не отписался mm -hmm. после этого. Вот что-то это может быть значит. Я не знаю. Может быть. Какому-то менеджеру, который ведет его инстаграм. Ну, ты да? же не можешь пропустить лайки, он тебе ставит или нет? нет лайки, это не, не видел, не видел, не ставит. Наверное, я, я бы, наверное, заметил, я бы заметил. Люки лючки понравились. Нет, возможно, вопрос. да. Люки понравились. Хотел там хранить травку. Люки все зашли, когда началась вот эта череда репостов бешеная, и мне очень много иностранцев писали, и среди них там какие-то американцы и так далее. И очень много людей писали: там же можно хранить там, траву, там можно хранить оружие. То есть, для да, них это у вообще такая тема. жесть, да, да. Они ж любят потайные дома, бункера, все там это, у них там до сих пор, у них, кстати, офигенный бизнес, это делать бункеры. Я прям, я залипал в Пинтересте, я прям залип на бункеры. У них в каждом втором дворе бункер, короче, они до сих пор готовятся к этой войне. Ну, как бы, вот как мы строили Советский космодром, Союз. они строили Голливуд, так, короче, вот мы, я не знаю, что делаем, а они бункера строят до сих пор. Но мне кажется, у них вообще нет, в принципе, в прямом доступе вот этих коммуникаций всех, да? Он там, там где-то, наверное, в подвале, в управляющем а, полке. В этом весь прикол. То есть, вот смотри, это, кстати, к санузлам относится и вообще к воде. В Америке все трубы, вообще все изливы унитазов и вся, вся канализация у тебя идет по потолку. То есть у них. Нет, как у нас. То есть во всех домах, когда строится, ну в большинстве, то есть там целая, там даже унитазы другие. То есть и принцип смыва совершенно другой. Получается, у них какая история, что у них все уходит в пол. То есть и уже на, на втором этаже все проходит. Причем везде так сделано. В частном домостроении, в больших домах, монолитных. То есть и, и принцип такой, что у них действительно нет. То есть, моя у них канализация, канализация проходит по да. потолку соседа. Да, да. вот так, прикинь, сделано. И это у них как бы у них вот так вот заложено. То есть, грубо говоря. Mm -hmm. У них даже ну, вот система Работает. канализационная совершенно другая, чем в России. У нас мы привыкли, вот монолитный этаж, и все наше проходит у нас в квартире. У них не так. У них наоборот. И вообще, вот, что касается строительства и ремонта, Uh, у них принято вот все эти кондоминиумы и прочее сдавать в готовые отделки, у них ремонты делают только супер элитка и все, а все остальное просто перекрасить, перекрасить, заменить что-то там еще, короче, то есть у них совершенно другая культура ремонта, вообще абсолютно другая, что касается запада именно конкретно. Ну там же плюс э, там, ну, все, вот там все эти штуки есть... видят жестко, все люки, вот это все, это прям для них прям вообще, прям, ну, Бокер. кстати, да, история какая люков этих скрытых, не знаешь? Откуда они кират, пошли? Но они как... точно не с Запада пошли. Да это, это, нас, это европейская собственно. херня или вообще российская? Мне кажется, это у нас. Причем. Перфекционизм, наши, типа, да, к нам только. Ну да. Наш производитель Люков настолько заморочился, сделали крутые эти все да. механизмы, да. отщелкивания, какие-то присоски, не присоски. Мне, блин, я не знаю, сотня людей, наверное, писала с разных стран. Пришли мне это. Люк. Д делать мнехер, прислать вам люки. Скрытый Чу... люк, скрытый люк, скрытый такая спрятать... история, которая для нас является обыденностью, нормальной штукой. Ну начиналось все То с чего? Э... С пластиковых вот этих да, вот стрёмных. Да, начиналось с пластиковых стрёмных. Потом люков, да. начали как-то думать, да, прятать за плитку. Ну я думаю, у каждого плиточника есть люк на объекте. Сейчас уже просто без этого никуда. Лист ГВЛ, -а, ну это на люке он был изначально. Но ГВЛ на нет, это, это все, это в сборе люк был угу. готовый, то есть у него вот она усиленная вот эта вот вся конструкция, усиленные петли Вот эта штука антипровиз она там вставляет Какой-то поставщик пас. есть, да, и на люков? или... Это поставок. лючки РФ, угу. ну, чаще всего, в последнее время работаем Ну, в принципе, на рынке, лючки РФ и практика, это вот так два... Не понял этих, Два самых, да, нормальных, толковых Это, кстати, не... это не наши, не наши резы кривые это изначально плитка такая вот она везде mm. поколота. то есть такой эффект поэтому но ну, заказчику нравится это ничем не заполняется надеюсь потом... <laughs> не заполняется то есть фишка как раз в том чтобы без без затирки ну и с минимальными швами не ну, то ну, немножко ну, не практично да на в использовании скорее всего ну это туалет здесь не будет каких-то там принятия души поэтому как бы в сухом, более менее сухом помещении можно и так делать. <связываем> то есть не проблема. Я за то, чтобы люки вообще выносить из санузлов, из мокрых зон, из этих. А, потому что они нафиг не сдались. <связываем> это непрактично, это неудобно. И вот реально, если есть возможность какой там вынести в шкаф соседний, в гардеробную, в кухню, куда-нибудь, там под мебель, надо это делать. Потому что это все. Эти люки все, они от безысходности. То есть надо каким-то образом, да, какой-то доступ, коллектор воды, доступ. Быть. коллектор воды можно вынести. Ну, Чаще всего, конечно, нет возможности спрятать, именно поэтому в коридор мы выносили, вот, прям вот, вот он санузел, угу. да, грубо говоря, а здесь уже прихожая и шкаф-купе этот, ну, в прихожей. То есть должен был быть здесь, допустим, этот люк, мы тут нафиг все зашиваем, все разворачиваем и доступ более удобно, уже без облицовки этой плитки. Просто шкаф отодвигаешь и открываешь люк от этого, и смотришь, что там у тебя. Щетчики, те же, не щечки. Потому что, блин, любая, любой люк, облицованный плиткой, это все равно есть какая-то вероятность того, что там сколится Самый нормальный, самый универсальный это вот Хилберг. Да? Угу. Хилберг, Это на x uh -huh. Есть. Ну, он же, можно его цеплять и на обычную блогарку. Здорово uh -huh. стоит. Тысячу, около тысячи. Тебе хватает его на, объект, например, на Мне его хватает на много лет, блин. Короче, есть у нас диск один, который работал, наверное, пару лет уже. И у него. Уже вот от этого алмазного слоя, там, какой-то миллиметр или полтора вот осталось. Ты с ними ничего не штробишь, чисто режешь? Нет, только плитка, то да. Ну, у меня их просто дофига, и поэтому вся нагрузка как бы размыливается. О, это я его привез только из-за того, что у нас здесь камень. Сухорез точно берет, болгарка, резали, ну, пыли много, это понятно, и болгарка рвет. Этот прям чистенько рвет. Знаешь, когда ты знаешь куда смотреть на многое смотреть просто блин не можешь это Я себя как заставляю уже не смотреть просто на это. ну я прекрасно понимаю как оно все делается как кем в какие сроки за какие деньги какими клеями там и тогда каким инструментом все это делается поэтому никаких иллюзий и никаких претензий вообще даже к магазинам хожу ну да плитка хрустит под ногами там перекрестят кривые высыпается затирка. Ну, типа это бывает. бывает, да. То есть это нормально даже. И вот я понимаю, что это нормально. Потому что ну, условия такие, что надо делать быстро и надо делать дешево, чтобы что-то заработать, да. 20-25 рублей вашаня. Ну да. Губка неудобно. Губка быстро стирается. Не, вот эта штука удобна, вот миксер мыть. Со все, всех сторон. А, не пробовал набрасывать ведро там всякие водичку или? Пробовал, но все равно это надо, блин, там стоять газовать минуту-полторы. Сейчас мы проведем эксперимент. Мы находимся возле моего завари дома. Многие об этом знают. Я не был там сегодня целый день. Я вообще не знаю, что там. Вот. И там у меня есть санузел, который делал я процентов, наверное. 85 я в нем сделал, я уже не мог в конце затиркой там заниматься какой-то фигней, я уже не мог, я просто попросил, они а закончили. Вот. И сейчас у нас будет уникальная возможность. Я пока буду делать чаек. Да, да, да, да, да, Димон сейчас, короче, все проверим. Пойдемте, посмотрим. Идёмте, идёмте. Так, чик. Я мини этот самый проведу, ну, да смотри, даже нормально практически. Начнем, а я пошел делать чай. А что за деревяшка? это как объясню. паркетная доска это паркетная доска это прям паркетная она доска. она не боится воды она не вулаки. боится ну как боится она воды но как бы вот он, ее нет в мокрых зонах uh -huh. то есть да идея такая это еще Шикарно. немножко не закончено как обычно то есть здесь что сейчас краткий обзор приклеена на эбоксидку затертая эбоксидкой белая травертий настоящий камень керамогранит керамогранит все все просто и ну раздвижна история. Не люблю, вообще не люблю, когда мне присылают в директы кто-то своей работой. Димон, оцени. Вот, блин, для чего это вообще от, оценивать? Ну, то есть, что это за... У него мнение там зависит от, моего, от моей оценки или, или что это вообще? Поэтому э, еще очень интересную, очень классную, я услышал когда-то фразочку, я вот прямо ее применяю, когда мне типа вот оценить, да? Я говорю, а вы готовы вообще услышать? Да, да, конечно. Мы все. готовы. То есть мы готовы. Я знаю, что ты готов. Да. Критики вообще Тем более, это мое. Как бы, ну, знаешь, когда там еще перед кем-то там, Вот смотри, ты, видишь, ты, ты, я пилил эту пилю, пилю, я пилил пилой. Видишь, смотри, Ну да зачем ты это мне? Меня... Даже... Я, я это уже видел сразу. Все, <laughs> все, все, да. Я даже не замазал еще черным сквозь маркером. Кстати, да, можно замазать вообще. Ну, честно, я бы да. Вот для себя я вообще не парился. Замазал бы маркером и, Ну прикинь, и, плиту и, менять из-за этого. Нет, я нет, ее конечно. случайно ударил... Диском. Для заказчиков я бы снял, конечно. Я, ну либо я бы, я бы, может быть, там, эпоксидкой, да, чего-нибудь попробовал намудрить, замаскировать, но если бы было бы колхозно, я бы снял плиту, конечно. Эпоксидка я бы затер я бы герметиком за, заполнил, но не эпоксидка. Она треснет рано или поздно. Вот эти вот наплывы. Насрал, смотри, ну, даже, что, Знаешь почему так? Ну, это, кстати, уже не я делал, я уже устал. Я, короче, отмывал, отмывал там, вот внизу я делал. Но видишь, что случается, все равно она размывается. Ее нужно за ней ухаживать надо очень хорошо. Вот <служит> я здесь ни разу и не, не, и не ухаживал так. за травертином. Это травертин видишь, что случается? Это что за, за, за налет такой? Нет, этого не было, это налет, это налет от эксплуатации. От, их... от каких-то уголок. Вот вот вот Сред... Ну, чуть, -чуть. Нет, так, не так год сказали? сколько ей. Ну, с середины зимы это, наверное. Где-то полгода больше. Вот, Вон вот. в уголочке некрасиво. Некрасивое сопряжение. Это рутин клевый. Я с ним работал тоже. Особенно наверное. кайф, вот это, мне кажется, переходит. Сейчас здесь же сверху будет еще хаман. И получается, эта штука будет также закрыта. То есть она травертина будет уходить вот туда наверх. Под все. И вот ты будешь видеть только теневое примыкание вот это, и все. И вот, там, вот внутри, внутри все. Так то че, ну шов вот этот вот непонятный, корявый. Боже. Еще и затиркой. Тут вообще нету. А вот ты это потом, подснимешь, да, все? Конечно. Вот сюда. Заходим. вот это. Ну понятно, что если. Все равно. Короче, вот. Это называется. Это знаете, как называется, ребят? Это называется, когда. Сапожник не, не без сапог, не то чтобы без сапог. Я вообще всегда всю жизнь свою я пользуюсь тем, что продаю. То есть я всегда живу в более-менее нормальном ремонте, но он всегда не закончен, потому что ты не можешь себе закончить. Вот видите, я там не могу вставить, это уже полгода я не могу вставить просто регуляторы какие-то. Ну короче. Именно, именно. Это я я, жесть, я. именно поэтому я ненавижу фразу лицемерную. Делаем как для себя. Да. Делаем как для себя, это значит оставить половину недоделанного и, и просто для... вот, или просто закрыть глаза на какие-то косяки. Делаю как для себя, это, это худшее, что можно вообще говорить. Честно, вот для меня вполне. Вот я бы жил, я бы не парился. чаще всего пишут директ я отправляю всех на сайт либо просто пишу высылайте проект на почту у меня есть сайт инстабур точка да, там есть раздел стоимость работы и там же расписаны все условия сотрудничества под так, такой размер плитки? минимум десятка можно двенадцать. Так получается, что плиточник должен делать еще, помимо укладки плитки, очень много чего перед укладкой плитки. Подготовка. Подготовка оснований. Ну, я знаю людей, которые прям принципиально только сами под себя готовят. Ну, я не такой, не настолько замороченный. Но, естественно, приходится подравнивать иногда, не всегда. Вот чаще, кстати, более-менее нормальное основание всегда. Электрические теплые полы. Мы укладываем вот здесь, допустим, вот этот весь коридор. Он весь в, в, в теплом полу. Это и мы. И заливаем. мы. Почему мы? Потому что мы выводим четко нужные нам высоты. Сам теплый пол, ну он обычно в матах, он клеится, ну, у него там клейка, это подложка. Mm -hmm. Плюс мы подклеиваем термопистолетом еще петли, чтобы они не торчали. Но опять же на таких слоях вот, наверное, тут можно было не подклеивать особо. Ну в общем подклеили, чтобы ничего не шевелилось. Чаще всего, конечно, все раз дробят, чтобы больше было позиции и больше можно было заработать. То есть затирка там 500 рублей, укладка 1000 рублей, герметик там 100 рублей, грунтовка 50 рублей и так далее. Понятно. Так что средняя, блин, ну по, по Москве. Я уверен, что можно где на авито найти рублей за 800, да. И я знаю, что можно также найти в Инстаграме где-нибудь тысячи за 4, за 5, за квадратный метр. О, ну, я когда-то, прям, блин, года 4 назад, где-то мы в пробке там встали на Киевском шоссе. И вот он прям рядом стоял, на еще на этом, на Воливану своем старом. Думаю, фига себе, живой Земсков. Ну, я с ним не знаком, так и, в принципе, не знакомился не виделся. И лично даже, ну, в смысле, я его даже вживую не видел ни разу. Здравствуйте, меня зовут. Вместе мы, Рома, сколько? Года полтора. Ну, заказы только ребят да, могут Тебя Тебе вообще не, не, не приходили ни разу? Не ведёшься в месяц сети, ничего? Не, не да, достаточно просто моего, наверное, да. Тоже, когда в клипке, ну, жаришь? Ну, я да, раньше комплекс делал, ремонт просто. Ушел в более узкую студию. <звы> Рома со мной работает уже наверное, почти два года, чуть меньше, чем два года. Напарник, да, вполне. И я помню в первый день, когда он ко мне приехал на объект, целый день мы там ходили, ну, я говорю, там, вот тут надо швы дотереть, там, надо там, плитку доклеить, там, ты-ты-ты-ты-ты, ходили-ходили. День отработали, в общем, и везу его подвозил к метро. И он вот сидел, молчал-молчал, а потом: Дима, а ты ведь тоже косячишь? Сказал. И для меня это, блин, реально было таким удивлением. Ну, как бы я говорю, ну я же человек. Говорит, блин, я реально думал, что ты идеально работаешь. Вот я понимаю, что у большинства моих подписчиков вообще вот все кто следят за мной такая иллюзия наверное возникает что я прям работаю идеально хотя ну вот любой опять же любой мастер который маломальский там я не знаю от, от двух лет и выше допустим с, со стажем он найдет естественно там с ну не косяков таких просто вопросов до да, моментов которые ну, на которые можно обратить внимание, да, при желании, так сказать. Я понимаю, что так работают абсолютно все. Я лично не видел ни разу идеальной работы у своих коллег. Я был на многих объектах. Ходил, я, ну, я захожу, я сразу вижу, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опять же, вот, я, знаешь, я, я вспоминаю все... Я вот, э, вот эту вот Робину фразу, а ты тоже косячишь, я вот вспоминаю ее, блин. Ну, когда вот захожу на чьи-то объекты, опять же вот, Не косяк, только тот, то ничего не делает. Именно, да. Вот, ну, как... э -э -э ну блин, тут еще вопрос, что такое косяк, да? Есть вот какая-то деформация, есть какая-то... Ну, косяк – это когда у тебя встала <свес> кола, плитка. <свес> <свес> косяк <свес> – это когда у тебя течет вода из-под э -э этого <свес> самого... <свес> <только> <свес> 10 соседей. Это косяк, Все остальное – это треснуло нюансы. Треснуло что-то, отвалилось. <свес> да, да, это нюансы. Даже треснуло это. Это бывает не косяк, Когда бывает, бывает трещин. Да, да, сейчас да, пойдем да. поднимемся сюда, вот эта пристройка, которая здесь, она вот так пополам треснула вместе с плиткой и как бы ну это деформация дома, тут как бы ну вот. ничего не сделать, вот и как бы мы так и оставили все, ну я показал клиенту, говорю, ну вот так, ну как бы а что, что? давай будем снимать сейчас бетоном обливать это все делать, Хочется... как бы все успокоились сразу все. Хочется, чтобы больше было адекватности вот в этом все. Сами это виноваты. За... Да. Я, я согла... абсолютно, абсолютно согласен. Абсолютно. Я, согласен. Ну, я точно не тот, кто это начал, но я, кто это очень сильно продвинул, вот это вот все да. задротство, я это называю. Да? Даже «Клуб задротов» я сделал хэштег такой. Мне, блин, насыпалось уже, блин, там, не знаю, несколько сотен людей Мне там постоянно отмечают. Дима, прими в «Клуб, в клуб задротов» и какие-то там свои. Я помню те времена, когда я там по 40 минут мог подтачивать какую-то плиточку. Точил, точил, вытачивал, ради чего? Блин, ради, наверное, фотографий в Инстаграме, реально. Я помню этот маразм, и я сейчас вспоминаю прям с, с содроганием, вот когда ты работаешь, Нет, блин, блин, не, было, не, не на деньги, а на, на лайки, на просмотры. Я смотрю сейчас, я вижу прям очень много людей, которые Реально работают на вот эти цифры. Ну, все вместе взять, вместе, со всеми, все там, вместе. Болгарками, там, с болгарками. С думаете, машиной. Вместе с машиной. Да. Не, ну ладно, машина – это самое дорогое. <laughs> машина – это инструмент, кстати. Ну, вот для, вот для, для меня... меня… фургон все, то есть фургон, я купил себе фургон. Моя история следующая, нет, я нет, в 2014 году накопил на Мерседес. я хотел цешку купить себе, потому что мне было 30 лет, и я как раз очень сильно вот эти 30 лет надо купить себе Мерседес. И как бы ну, все, я жил с этой мыслью, всегда Мерседес. Но я увидел, я сел в эту цэшку проехался, все клево, белое, кайфанул. как я хотел, все как на кайфанул. И тут подворачивается этот Ford Transit мой, фургон. И я так понимаю, что я цэшку усосу просто, ну вот как бы у меня инструмента очень много. И я, короче, чуть-чуть себя поломая, купил себе рабочую машину, фургон, не жалею ни на минуту, ни Правда? на минуту. Фургон это инструмент, это систенер для ну, инструментов, поэтому ну, как бы фургон mm -hmm. нужен. Я помню слова своего начальника самого первого стяжечного, слова, что машина должна работать. Я вот честно. Вот эта машина себя отработала у меня. Сейчас я и мотор меняю, прям меняю мотор. А, я помню, да, да, да, я в сторис смотрел. Где, короче, вот грань между тем, когда ты стал мастером? и, грубо говоря, потом ты нанимаешь кого-то другого еще тебе в помощники, а потом помощники перерастают в твоих помощников и вот выше-выше-выше. Ты еще не на этом уровне вообще. Я не дорос, да. Ну, я понял. Ну, по плитке. Но собираешься? Да. Ну, то есть, как ты вот будешь, что ты будешь, дом построить это, ну, это такое, знаешь, Ой, вот. Как бы это базовая потребность, не, не. это, ну, это... Это самый сложный вопрос вообще. То есть, как ты собираешься и, двигаться да. вперед? Ну, вот как ты видишь это сейчас, потом посмотришь, посмеешься? Что ты видишь сейчас вот, свое вот, развитие вперед? Предлагаю сделать очень хороший. такой, хор... вот, вот сейчас поверь мне, пожалуйста. Вот сейчас просто поверь мне внимание. То есть сделай следующее. Вот там, видишь, GoPro висит. Вот скажи мне, я, Дмитрий, там, Инстабур. Мне там столько-то лет. Сейчас у меня там есть вот это, вот это, вот это. Планирую сделать вот это, вот это, вот это. Вот я сейчас серьезно говорю, то есть, как бы, когда ты отдаешь этому миру, то есть я, у меня, допустим, есть группы, где я вот такие штуки проделываю периодически, и ты потом смотришь через какое-то время, и это очень крутая практика на самом деле. Декларируешь. Да, Деклари. ты, ты, ты, ты делаешь такую декларацию сам для себя, понимаешь. И как бы когда это видит большее количество людей, ну по сути, а что скрывать? Мы, Знаешь, вот эти вот люди, которые э, скрывают, ну, я уже рассказывал очень много про то, что когда ты делаешь какой-то мастер-класс, тебе пишут, ты чё, дебил, зачем ты это рассказал, ну как бы сейчас такого нету, вот. Ну вроде вот. да, слава да. И поэтому вот, Димон, я тебе говорю, вот, предлагаю тебе прямо сейчас сделать, я даже заткнусь просто. Давай в другой раз. Вот, вот, вот, вот, вот эта проблема в том, что мы не разрешаем себе... У меня нет, блин, какой-то четкой сформулированной цели. Реально мне надо сейчас Вот в этом и, и проблема. Проблема, да. в этом и большая мне проблема. об этом говорит. Да, то есть как У бы... тебя нет желаний, говорит, вообще. Да. Как, как ты живешь дальше? То есть есть гештальты какие-то, короче, да? То есть которые вот обязательно нужно взять, Допустим, построить дом. Вот. Ну, типа да. Да, вот. Это такое. Но не, ну тоже... это хочется. Это и, не это нужно. Это не... Потому, что это... Не... Я тебе там... больше хочу сказать, что пока со социум, у тебя негде да? жить. Негде жить, не с кем спать, нечего есть. Ты вообще не можешь развиваться дальше. Все, вот. это как бы базовая такая штука, вот, вот. Как бы, ну, не я это придумал. Ну, и, и очень много людей на этой стадии, и это печально. То есть не закрыты банальные вот, э, штуки, а они начинают рассказывать что-то другое, кого-то учить. Как, ну, ты, не, ты не имеешь морального права это делать, если у тебя самого не закрыто. Это как, знаешь, на тренингах э, рассказывают женщины, от которых двое мужей ушло и живет она одна с тремя кошками, как завоевать мужчину. Я себя никогда не ставил в позицию, что вот сейчас Слушай, я вас научу. Да, я тоже. Ты поверь мне, оно само приходит. Ты, ты это начал На самом деле ставил, конечно, ставил, если в такую позицию не раз, но я тогда был очень глупым, когда думал, что я самый умный. А вот да, но это вот Я был очень глупый, когда я думал, да, что я самый умный. Это вот прям. Вот. У меня видишь цветы, все цветы, дела. У меня подписчики дарят цветы, подписчицы. Да, пишите, короче, откуда у меня столько цветов? Как вы думаете? Дом за миллион это курятник. Вообще, ребята, видели, да, эти все каналы, как бы, которые есть один чувак такой дедуля какой-то, он там рассказывает, ездит на своем Мерседесе на цешке такой, и рассказывает, как нужно построить дом за миллион, как я его не варю просто, вот он, ну вот чувак, который продает кирпичи на своей базе, и ездит и рассказывает, как нужно построить дом за миллион. И люди продают квартиры в надежде на то, что они построят дом за миллион. И за да. А потом, короче, просто встревают столько недостроек, столько строй, хлам этой всей не показал. Просто Дом за миллион, просто фантастика. Вообще, ребята, бесплатный сыр только в мешаловке. Если не платите за продукт, значит продукт это вы. Запомните, я сюда... Это тут себе с 2,700, 16 квадратов. 2700 себе. Без работы? Работы 500. Без... То есть вместе а. с работами. Вот я пацанам просто ну, по браске 500 тысяч то есть, заплатил за работы. И это как бы, ну, это без кучи финиша. Это вот, ну, как бы сварочной работы, то, как бы вот, ну 500. У меня была себестоимость по работам. Все остальное материалы. Материалы. Ну, то, опять и же, же не если бы кто-то заказал тебе такой дом, <osas> то в 2,700 ну, он бы не влез. потому trip. что 50, <Isabelle> 하니까, Работу ты оценил бы в миллион плюс, наверное, а, да, как-то ну, и, man, тут и так Просто далее. понимаешь, здесь, здесь очень много инженерии. То есть здесь такие встроенные пылесосы, подогревы окон, теплая стена, кстати, лыбcous. там, да? теплая had... тёплая, ты сам не просто стена, зайди сюда, ты же не понял, ты, наверное, не понял, потрогай. А, зеркало? Потрогай, потрогай. Понял в чем кайф? Фей. То есть ты когда купаешься, ты выходишь, все ты распарено жестко, а, а у тебя суха. все идеально, да. И вот эта штука греется в два раза больше, чем она. Ну, блин, вот это. она. Она сейчас выключена, то есть она как хамам работать будет полноценно. Вот. Как так? А эта стена теплая? Стена а? нет, стена нет, а вот это стекла. Там что-то проходит, потому что это трудно. Ну, там проходит, да, это оттуда оттуда на, на, на грета, да, вот эта штука ну, блин, блин, я, я, есть, это, я хочу такое. Это прям вообще мега-кайф. Прям вообще ты Понимаешь, ты так только утром а посмотри у вот заценил. У многих людей в доме ты вообще такое видел. А это бытовочка, понимаешь? Вот представь себе ситуацию. Ну, угу. кстати, об этом думал. Да, да что ты mm. вот сам себе что-нибудь в что говоришь. книжках это. Вот, чтобы, да, чтобы это было. Блин, я бы раньше, наверное, начал. Этот а, же путь. Раньше начал этот же путь, да. не, не свернул бы. Мне кажется, я, блин, я нащупал, наверное, себя. Вот. Ну, а что скажешь молодым пацанам, которые нас смотрят? Работать. <сíck> <сíck> Работать и показывать все. То есть Инстаграм я... надо? Надо. Я когда переехал сюда, я начал атаковать сразу форумы. Ну, как бы по привычке. Mm -hmm. Думаю, там это работало, здесь просто вот зарегистрироваться везде, там. и ни хера, вообще. Кстати, объявление никогда не давал, типа Авито, U.Lav. Кстати, у тебя нету, да? У меня тоже нет нету, вообще она, вообще никогда, никогда не, что не было. Блин, я как-то... Я понимаю, что это бред полный, но у меня какая-то фигня, типа, это ниже моего достоинства, да? Да, есть это, такое. это отличный, вообще, инструмент для получения работы. Короче, в Инстаграме я зарегистрировался вообще случайно и ну, просто это, выложил да, Конечно, выложил туда, блин, эти какие-то работы свои, старые, и буквально там через пару-тройку дней мне позвонил чувак, говорит, здравствуйте, занимается плиткой. Я говорю, да. А у меня вот там, короче, надо сделать. Я говорю, а где вы это меня вообще нашли? Он говорит, в Инстаграме. Я прям заржал туда. Говорю, серьезно? Это что так работает? То есть я там несколько месяцев атаковал какие-то форумы. Заказчик с Инстаграма, они уже понимают, кто я, да. понимают, что я делаю, как А у тебя какие-то цены есть на у тебя вот есть, на странице. На сайте, да. На сайте. Все понятно. в топлинке там все. все в топлинке пошло, да? да. Кстати, делайте себе топлинки. Топлинки прям очень клевая штука. Вот мы сделали себе топлинк, прям вообще прям ну колоссальная, королевая вещь. Многословие. Кто не знает, это, что да. такое топлинк, гуглите. Как считаете, кто должен устанавливать ванну и душевые поддоны? Сантехник или плиточник? Пишите в комментариях. Но ну, а мы устанавливаем сами это все. Ну честно, я не, я не представляю, когда сантехник будет устанавливать ванну, не зная, опять же, вот этих миллиметров всех, не зная раскладки плитки, которые мы часто в ванну подгоняем, там плюс-минус 5 сантиметров мы гуляем. Иногда... Опять же иногда, иногда, иногда. Ну да, часто, все завязано часто на размере плитки, и на раскладке. То есть, самая стандартная высота ванны, допустим, 60 сантиметров. То есть, при размере плитки 60 сантиметров, то есть, второй ряд у нас укладывается... то есть становится ванна, да, и второй ряд прям становится на ванну. Надо плитку укладывать за ванной, то есть под ванной. Ты это делаешь? Я это не делаю и не вижу этом смысла. Ну это, зависит. это надо делать? Гидризацию надо делать. Потому что примыкание плитки к ванне, это самое слабое место чаще всего. Всегда при всех протечках, то есть вода туда может затечь. Ну в смысле не протечках, а просто душ принимаешь, да, и вода течет по стене. Если у вас там плохо загерметизировано, или если вы думаете, что вы там засиликонили хорошо, возможно там где-то дырочка какая-то, оно все затекает. Для того, чтобы там не, не напитывалась опять же стяжка и все остальное. Сначала гидроизоляция. Установка ванны. Угу. Опускаем на ванну плитку. А, ну, э, на пол. Вот, напольная плитка может быть у, э, уложена под ванной. Угу. Но, опять у же, этого. только это не обязательно. Мы часто устанавливали ванну просто там на стяжку, на гидроизоляцию. На тоже Это вопрос, наверное, эстетики и вопрос э, практичности, там, что-то протереть, опять же, да, если там залезть, этот люк открыть. И еще удобнее по этой самой плитке задвигать ванну, то есть она ножками скользит лучше, да, просто не, не дерет, не рвет эту гидроизоляцию нашу. Какую-то самую дешевую плитку покупают заказчики только для того, чтобы уложить ее под ванну, то есть вообще не, нужно. ну, да. Я не знаю что там ну как бы может пару тысяч какие-то можно сэкономить скорее всего, да ну, в зависимости от стоимости основной плитки здесь да, чистовой уровень ну, уровень этой плитки будет на сантиметр ниже чем уровень вот этой плитки вот поэтому мы здесь вот это еще пока не оформили здесь у нас будет еще то есть стык разных плиток строго под дверным полотном здесь будет у нас э, вот эта плитка то есть вот такой вот кусочек и здесь будет как бы ступенька, но ну, мы еще не решили, чем мы ее оформим Либо каким-то профилем, либо с заусовкой повозиться Ну, наверное, профиль, скорее всего, будет То есть вот здесь вот ступенечка Ну, это как раз для того, чтобы при каких-то затопах, потопах Вода не выходила в коридор Хотя здесь будут и датчики затопления стоять Мы часто, ну, опять же, по желанию заказчика В последнее время устанавливаем душевые трапы Ну, фальш-трап, да? он как бы, ни, никуда там вода не стекает только для того, чтобы спрятать датчик затопления, для того, чтобы более эстетично было. То есть нет, нет никаких проводов, не торчит. Но ну, там должен быть датчик либо беспроводной, блютузный, либо нужно заранее протащить провод, то есть в стяжке и вывести в этот трап. То есть он просто запечатывается, загерметизируется, если вода туда попадает, она никуда не утекает. То есть они для мелкой плитки подходит. потому что крупным клином куда-то там просто не подлезешь, если более-менее мелкая плитка. А вот это, ну ее можно как бы и здесь, просто на крупную плитку чуть почаще ставишь и для мелкой подставки. ты ставишь на но... шаг? 20-25, наверное. Ну угу. это есть... для, это для такой, для крупной плиты. Угу. Да хотя, да, если даже там, если 60 на 30 был бы плит, плита, да, то здесь одна, там, здесь может быть две. Но здесь тоже будем закруглять. А особенно, кстати, когда Плитка не прокрашена в массе, ну то есть не uh -huh. однородная, а вот, вот у нее подложка светлая, грубо говоря, да, вот это вот само тело плитки, а здесь просто, ну я не знаю, как это сказать, это напыление, блин, короче, глазурь. глазурь, да, вот оно разного цвета. Если мы просто затрем и просто так вот снимем, да, затирку, то вот эти вот полосы будут белые, прям видны, поэтому приходится с запасом затирку наносить и типа закруглять, чтобы она прям была от края до края, то есть перекрывать полностью все это. Вот эти белые полосочки. Плитка. Вот именно на производстве плитки я офигел от того, что там автоматизировано практически все. Там ездят вот эти вот, блин, терминаторы, елки-палки. Угу. Кстати, по поводу без этой, бесшовной укладки. Это вот, боль. Боль, боль э, того, что... Кто-то какие-то, скорее всего, это магазин или дизайнер, кто это продвигает, я не знаю. Типа вот ретифицированная плитка, якобы ее можно укладывать без шва, просто в стык. Ни один производитель плитки, ни один производитель клея не подразумевает укладку плитку без шва. Это нарушение технологий всех. Ну, блин, люди у нас очень хотят вот часто. Особенно еще эти производители СВП там подливают. Масло в огонь, когда там 0,5 мм делают свпшки и так далее, 0,75 без шва укладывать плитку нельзя категорически просто. Поэтому я еще раз говорю, очень много зависит у мастера либо там у управляющего от того, как он начинает объект, первые касания с клиентом, когда ты не говоришь ему, что будет идеально. Как только ты, вот, вот моя, моя, практика такая: как только если вдруг я начинал когда-то в своей жизни говорить, что мы сделаем вам идеально и вообще мы самый охрененные, я там получал от жизни по полной. Я там вот из своего из кармана деньги, короче, в конце объекта или лета поля. То есть вот прям жестко. То, я так говорил никогда, кстати. А, да. А, и то есть я это учился сразу, мгновенно, с первого раза я понял, что все, все, я заканчиваю эту херню. Есть, потому что я типа лучший гипсокартончик, делаю гипсокартон так, что закошли, там приходят маляры, начинают короче все эти самые. И все. То есть это потом ты еще не докажешь. Там, я знаю бы. таких людей. Поэтому да, это, ну, нет, нет. Ни в коем случае никогда не нужно говорить. Нужно говорить, будет удовлетворительно, хорошо. Я, я сейчас даже стараюсь отсеивать просто вот на моменте переговоров тех заказчиков, которые уже вот с претензией на идеальность какую-то. Да. Мне нужно идеально. Я говорю, я не делаю идеально. Это не ко мне вообще сразу. Ну как же у вас там, вот я вот там смотрел ролики, там, инстаграм. Блин, там нормальная работа, там не косяков, там хватает косяков. То же самое касается каких-то замороченных, там, на каких-то, вот мне нужно миллиметровых шов. Уже тоже, вот, я понимаю, что это такой тревожный звоночек, то есть человек заморочен на миллиметровых швах, уже он, если такой, ну, то есть нормальный без... человек, психически здравый, да. он вообще не должен думать, какие у него, какой сколько миллиметров шов. Ну это вот нужно классифицировать объекты очень хорошо. То есть, и, ну, вот моя личная практика показывает, чем дороже объект, тем ему проще сдается. Вот реально, чем дешевле объект, тем там больше геморроя. Есть люди, которые платят тебе приличные деньги и они с тобой разговаривают наравне, есть люди, которые тебе платят какую-то хуйню, но они... Вот так на тебя смотрят, вот я типа плачу тебе, короче. И тому. заранее завышенные требования, да, ожидания да. завышенные, это... Блин, я знаю, что прям очень многие от этого страдают. От завышенных ожиданий. У меня, честно, вот, слава богу, я не припомню такого, что прям вот кто-то ну, из заказчиков были А самое главное объяснять. Объяснять, говорить с людям. Потому что... Вот у меня сейчас реально такой курс на то, чтобы показывать, что, блин, все мы люди. И я имею право, блин, на ошибку. Мне нельзя давать ограниченное количество там, плитки без запаса. Потому что я человек, блин. У меня есть и руки, и у меня есть инструмент. И по который запаса можно... тоже очень важно. Допустим, да, вот какую-то тему там, плиточного клея. Я в нее погрузился там, ну который. Кстати, сейчас... мне, я, мне кайфанул, я то, что прочитал, я прям кайфанул. Ну, у тебя есть очень как? хорошая возможность сейчас рассказать о том, что ты сделал. Как Пов... оно у тебя появилось? Что? Я, я, не не видел, я видел эту а, самую. Ну, ну вообще, ну в там да, там бы есть. Вот нет, расскажи. Я, я не по... я, я не понял, то есть, ну вот, грубо говоря, вот смотри, а сейчас Может, если ты сам про себя не расскажешь, да, про себя расскажет кто-нибудь другой. Давай, вот туда смотри. Есть у меня крутейшая методичка по выбору и по работе с плиточным клеем. На данный момент нет в принципе ничего похожего да, даже близко. Нигде в пространстве. Сколько где? стоит? 690 рублей. И вот, и вот сейчас я тебе дам Вообще денег, 1000 рублей, скинь мне, пожалуйста. Скину. Все, договорились. Там просто все сдача, все, сдача с пятака будет? <свят> нет. На, на карту мне сдачу закинешь. <свят> на, <Да. свят> Может ты мне на карту закинешь? Ну, может быть. Давай. Так. Там Давай. собраны все вопросы, самые важные, которые мне задавали вот в течение последних пяти лет. Вот все, что самое важное нужно знать о клее, там все написано. Я проделал большую работу, реально. Я собрал всю информацию по всем существующим клеям, ну, не по всем, по основным. производителям клея Российской Федерации. 18 производителей там перебрал. То есть все, что у них есть, я собрал в таблицу. Я их разделил на классы, подклассы, C0, C1, ну, C2, C2S1, C2S2, от вот эти все дополнительные характеристики. То есть все плюс, расписал мои рекомендации по использованию клея. Ну, то есть какой клей конкретно к каким ситуациям подходит? Ну, именно общая, то есть по классам. <рась> Пацаны, вот не, во-первых, Инстаграм, вот здесь где-нибудь Инстаграм. Кто во вообще не знает, да, то да, там переходите. Я вообще взять клеях. <inhale> просто со звездочкой. Да, <смех> там ошибок, что ли, самому подбирать каждый клей или читать на плитке, где это все вообще знать. Блин, это дикий рынок э, настолько, что каждый может писать. У нас ничего не регламентировано вообще. То есть каждый производитель может писать вообще все, что угодно на клее. И поэтому вот такое, ты можешь увидеть одни и те же надписи на клее за 300 рублей, за 1000 рублей изучать погружаться либо <смех> скачать мою методичку по клею и там все разобрано уже по полочкам от а я единственное что у нас сейчас есть это классификация клея то есть слава богу в россии его разделили как-то присвоили там каждому клею класс c0 c1 c2 но какой класс для каких задач это опять же не расписано приходится изучать европейских коллег, то есть их опыт, да, каких-то технологов, ну, технических специалистов разных производителей, опять же, расспрашивать. И так вот чуть-чуть, по чуть-чуть, по то есть какой-то собирательный образ, то есть и примерно вот уже мы понимаем, какой класс, с какой адгезией, для каких задач может подходить. То есть даже, в принципе, не привязываясь к, к бренду, к производителю. Топ-3 плиточников, топ-3 плиточников по версии Инстабург. Ну, Витя Саенко, без сомнения. Очень замороченный, очень технически подкованный и прям. Это какой аккаунт? Вставляю. Мастер плитка. Да. Мастер плитка, окей, есть. Yes. Ну, Виталик Эмвольд. Ну понятно, ну, да. Он, мог, он, он войти, красавчик. Он не мог войти потом в том 3 не войти. И. Костя Золотарь есть такой в Украине. Внимайте, ребят. Очень. Он, он красавчик, он работает, по-моему, сейчас в основном с крупным форматом. Но я просто обалдею, да как, какие еще? он Instagram. делает штуки, да. вырезает и там их, блин, надевает вот, огромную плитку с вот такими вырезами куда-то там на лестницу, еще что-то. Я просто. Пацаны пишите в комментариях э, еще плиточников я... клевых, которых вы знаете. На самом деле плиточников очень до хрена хороших. Я просто сейчас не вспомню. Это те, кто как бы больше на виду и ну, более-менее заметные, да. Я когда начал с -с собирать вот этот список плиточников, Кстати, я охренел вообще. я хотел спросить. Вот ты вот его сделал. Да. Ты вот его там размещаешь где-то, короче, вот. Реально, ребята, ну ребятам помогло это? Это реально помогло. Я ну, у задал есть, может, вопрос. Сколько, 200? литожников Москвы Москву или сколько? Не, там ну сейчас по Москве, наверное, около 40 человек, ага. по Питеру человек 30, по, по Краснодарскому краю около 40, и на данный момент еще есть Казань. Ну, ну да, там, там, и там, есть список. В общем, там, там, там, там, там, там, там, там, сейчас, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, в там, там, там, там, там, там, там, список плитчнеров. Шап, в общем, ссылка в описании, естественно. И таблинг находится в шапке, в хойстабуре. Да. Да. Да. Ну кто не понимает, как бы об этом... Работает, работает, работает. Мне уже много людей писало, коллег, что, блин, тут фартук сделал. Там кто-то говорит, три заказа уже пришло. Кто-то говорит, я сейчас работаю кто-то мне переслал даже трешку спасибо <смех> это единственная монетизация реально 3000 рублей переслал говорит блин я доволен я благодарен и дай мне номер карты я просто вот благодарю спасибо короче смысл в том чтобы облегчить ускорить поиск мастера для заказчика <смех> то есть просто excel табличка с <смех> со ссылками ну опять же это через фильтрацию через меня это проходит да я смотрю как бы если ну, нормальный да плиточник, то есть я его добавляю. Я при этом не являюсь там гарантом каким-то чего-то, да? Я просто смотрю, что есть человек, у которого есть ну как бы мышление плиточное, то есть какую-нибудь там, не знаю, полку с нишами, да, ну, там в смысле нишу <см <-м> с полками он сделал, угу. какой-нибудь там душевой поддон конвертом вырезал. Это уже я вижу, что ну, у него голова соображает точно, то есть можно без проблем говорить, вот ребят, присмотритесь к нему как минимум. И таких вот сейчас там ну не знаю, уже, может под сотню плиточников. Это просто такой какой-то мой вклад, я считаю, в развитие рынка, так сказать, да нашего дикого строительного. Так вот я, когда начал шерстить вот это вот, обрабатывать вот эти заявки, ну как бы анкеты вот эти, да, просматривать, смотреть на аккаунты людей, которых я, ну кого-то я там знаю, кого-то я вообще в первый раз в глаза вижу, я понял, что я точно не самый лучший, там реально есть очень много крутых ребят, которые ну, не хуже точно работают. Ты не работаешь в формат? Перейти не пришел и переходить, наверное, не буду, но... А ну, у нас есть в Москве ребята специализируются только по крупному формату? Или таких, прям только-только. Наверное, ну, в любом случае все приходят от, откуда, из, мел из, мелкого из мелкого формата, конечно да. Да. крупный формат, но ну, для меня это больше там, полутора метров, да. 160, да, да. 2,40, 3,3,20 и так далее, да. это крупно. Вот у нас прикинь, есть плитка здесь 155 на 60. И она, блин, в мантолит 150, не лезет, прикинь, она лезет, но она, короче, чуть-чуть немножко колет. Я думаю, то ли станок выпилить, там чуть-чуть она как раз идеально будет, то ли переворачивать, ну короче бесит реально, Это станок стоит сам знаешь сколько. Ну крупный формат, он достаточно еще такой молодой, да, поэтому... Ну я туда не стремлюсь, вот честно. Почему? В крупный формат, блин, потому что много нюансов. Страшно? Я не вижу смысла чаще всего. Просто вход в профессию достаточно дорогой, то есть это, блин, двести, триста, четыреста тысяч на инструмент. Угу. А большая? Да, э -э -э -да на просто стоимость квадратного метра укладки за ну, за работу не намного выше, чем вот обычной плитки. Но <мышлял> опять же инструмент дорогой, плитка дорогая, то есть цена ошибки просто колоссальная, то есть нельзя там. Здесь, ну, грубо говоря, да, если, опять же, с запасом она покупается, в любом случае, чаще всего вот эта плитка, 60 на 60, 60 на 120. То есть, если где-то что-то у меня там лопнуло, не туда пошло, я могу просто другую плитку из, из упаковки, из пачки достать и дальше работать. Эту куда-то там пустить на подрезки какие-то, то есть плиту метр на три ты не можешь себе позволить достать еще одну из пачки, потому что она стоит там 30, 40, 50 тысяч, 80 тысяч одна плита поэтому цена ошибки, стоимость инструмента вес плиты просто когда ты ее тащишь трехметровую намазанную клеем и там у тебя начинает там, спина йогать, плюс э, пространство должно быть, вот здесь допустим нам нужно было бы наверное освободить все вот это помещение угу. для того чтобы поставить там два стола да, и кроить вот эту плиту трехметровую опять же, ее там крутить, вертеть, с ней можно было развернуться и так далее. Но это не каждая квартира позволяет это сделать. То есть, хотелки у человека могут быть, да, в какой-нибудь там, в двухквадратный санузел все залепить крупноформатным этим керамогранитом, но у него просто физические масштабы квартиры не позволяют работать с этой плиткой. Короче, много ограничений, и я же по, по стоимости работы сейчас вот с большим с большей популяризацией цена на работу падает, потому что ну, как бы все, да, входит все больше и больше людей, демпингует кто-то. То я помню, когда вот года, допустим, 3-4 назад мне предлагали укладывать эту плитку, но я отказался. И потом я узнал, что укладывала фирма, по стоимости, по-моему, что-то около 8 тысяч за квадратный метр не брали. Но, то есть сейчас это вообще нереальная цена. То есть, если мы беремся, то это, допустим, там четыре с половиной, пять тысяч, а на каком-то, когда вот такие вот ЖК оформляют, да, все эти коридоры, все холлы, там цена падает уже до... просто. Да не могу, до полутора, до двух тысяч uh -huh. за квадрат. Кстати, можно выйти посмотреть, пойдем? Uh -huh. Вот трехметровый керамогранит. Так это оно, да? да вот, вот она ну, все давай сразу, по косякам пошли. сразу, сразу вот она да то есть она не приклеилась она приклеилась но потом отклеилась то есть там слой, слой клея клей отслоился от штукатурки а там и штукатурка сама отслоилась смотри. и штукатурка разошлась да ну то есть вот две его прям выгнуло, да. Э -э -э. прям получилось. ну да вот дверь получается а вот смотри вот она от застройщика то есть каждая дверь она прижимает вот это вот. А, там наличниках не решили. Да, тут просто. Да, тут это все сняли и все оттопырилось. Пока ходили там на паркинг, спускались. Mm -hmm. Ну, в общем, несколько раз там, на первый этаж, на минус четвертый, на минус второй. Я так хожу и простукиваю. Вот она, мою... вот она держится. Вот она держится. Процентов 20-25, вот точно она вся бухтит, тарахтит. Приходит, короче, чувак, вот завод, представляешь, себе, такой большой, огромный. И, короче, вот линия огромная, остановилась просто. Там эксперты приходят, то есть заходят такой тип. Короче, с сумкой этим самым говорит, сколько будет стоить, чтобы сделали? Он говорит: 10 тысяч долларов. Он такой. Это же шеф ему: да, да, давай, там типа убытки, то есть он такой. Мимо такой прошел, один на второй раз берет. Короче, молоток и в одно место так молотком бум! Все, пар пошел, линия заработала. Ему что говорит: ты за что 10 тысяч долларов? Он говорит, ну как, за я что, понял. я типа 10 лет к этому шел, туда-сюда, говорит, я вам смету могу предоставить, удар молотком, 1$, доллар. Э, знание, где ударить, 9999, все, то есть это вот так именно работает, то есть тут уже экспертность, вот. ну, ты взаимодействуешь запрещено. только с теми заказчиками, которые напрямую коммуницируют с КЛИ, с, Мастера. с мастерами. Да. Я не работаю через прорабов, я не работаю через дизайнеров. Никто не хочет со мной работать почему-то. Ну, вернее, как, попытки есть периодически, там какие-то заскакивают предложения, типа вот у нас тут фирма, бросают даже какие-то проекты на просчеты, но после просчетов они теряются. Я понял. Наверное, на мне просто не заработаешь. Дело не в этом, дело не в этом дело не в этом дело все в том что короче ты находишься в, в инфополе тех людей которые ищут мастера подешевле Наверное, но при да. этом находят они все равно ты даже ты ну ты же не подешевле подешевле это же не про тебя ну я выше среднего да, да, я, я так да. ну да. да О, кстати да. очень интересный вопрос сейчас я к нему вернусь то есть во первых слово зак во вторых зак. слово клиент Клиент, блин, для меня это тоже странное. Старостно. А кто? Да. Ну вот смотри, Заказчик. Как? Заказчик моих услуг. Заказчик твоих услуг. Да. Да? Заказчик ремонта, заказчик санузла, заказчик чего? -то. То есть это не ругательное слово, да, но оно такое. Ну, я я не Зак не использую принципиально. Мне вообще бес, когда мне говорят "зак", "подписота" угу. и да, там да, вот да, эти да. вот эти все, короче, эти самые ярлыки. Но я считаю все равно больше, но я предоставляю такую, такую услугу, что я считаю своего клиента клиентом, понимаешь? То есть он мой клиент, то есть, ну как бы, кто-то там говорит, что то у проститута клиенты, ну, блин, ребята, блин, блин, у вас блин, блин. слишком слабое мышление, как бы вот. Давайте, вообще, да, все в порядке. снимаю один день с мастером, с Мастабуром. С Сергеем инстабором. Да, Сергей Сергеем инстабором. То есть, ну, всегда закончить объект, это такая целая, да, вот как ты, ну... Вот я, допустим, мой секрет, это, короче, не трать деньги, пока, короче, не, не закончил. Вот. Но это, это очень... Типа спеши что-то, да? Ты, вот, да, если ты, чтобы... уже потра... ты уже потратил деньги, и, короче, все, хана, это, То есть тебе уже как бы не особо хочется. Вот. Я оставляю даже, если даже я, я могу взять там, выбрать все деньги, и вдруг остается какой-то кусок работы, на который мне там вернуться надо, не uh -huh. дай бог, какой-нибудь фартук. Да. Я реально, я отдаю обратно, вот он 20 тысяч, допустим. Да. Я вернусь, ну, я, вот, меня они будут хоть как-то мотивировать к вам приехать еще раз. Ну да, правильно, Потому правильно, что... правильный ход вот такой, да. То есть я тоже, и взять деньги вперед, такое себе. Плиточник <музыка> не, не робот, да? Мы-то люди, мы имеем право на ошибку, как минимум там, одну-две плиты. Плюс, вообще непонятно, как она ведет себя. Какое-нибудь там внутреннее напряжение, да, и чикаешь, ломаешь, она тынь куда-нибудь. И никуда, не пойми куда. То есть, инструмент, руки и сама плита. Это то, что вот влияет на качество реза, банальное даже, разлома. Чуть там не додавил, чуть, блин, я не знаю, не тот инструмент использовал. Чуть какое-то больше напряжение внутри плиты. И она отдыхнула. Достались коробки, он расслоенный был. Вот так вот она рассыпается. Про клей говорили. Про то, что когда замешиваешь клей, когда он там со временем начинает загустевать, просто берешь миксер и перемешиваешь. И он опять становится нормальным. Говорю, не надо добавлять воду туда. Просто перемешал, и он ну, разжижается. Ко мне чувак подошел. Ну, я думаю, блин. Сказал, думаю, нафиг я это сказал, так все знают. Да, даже На мешке написано об этом, блин, тоже. Не добавляйте воду, просто ну, помешать. Ко мне потом чувак подходит на это, в перерыве, говорит, блин, спасибо, что сказал. Говорит, я воду всего добавлял. А что, говорит, можно без воды? Покупатели. Кто, кто вот плиточник, по сути? Это какой-то самоучка, вот твой образ плиточника. Блин, ты это по-любому самоучка, да. Ну, институтов нет. Ну, в смысле, есть какие-то, скорее всего, эти ПТУшки, да? Но я не знаю, что они там учат, наверное. Такое ощущение, что учат делать из газеты вот эту шапочку. Ну, хрен его что они там изучают. Мне очень интересно было. Было бы поучиться, пройти курс. Но там, скорее всего, школа как от Советского Союза, мне кажется. Поэтому все, кто застрял в каких-то там технологиях 20-летней давности те уже реально отстали очень далеко потому что если и поэтому если я слышу типа у меня там 25 лет опыта я понимаю что возможно там до сих пор на, на спички укладывают плитку и на и на раствор да, вместо клея и плитку замачивают в ведре еще перед укладкой для так mm. mm -hmm. но ну, для напитать водой чтобы она якобы не впитывала понимаешь? это когда укладывали на раствор еще цемент с песком смешивали, была только керамическая плитка, керамогранита в принципе не было. Поэтому замачивали, чтобы она быстро там не всасывала влагу. Ну, так как заказы у меня все из Инстаграма, то мы, по сути, одни и те же практически люди ходим друг за другом. То есть я хожу почти за одними и теми же сантехниками, за электриками. То есть есть там какое-то небольшое количество там сантехников электриков плиточников, да, которые мы друг за другом все по кругу ходим. То есть, потому что если меня ищут в инстаграме, значит и сантехника нашли в инстаграме, и электрика нашли в инстаграме. Mm -hmm. да, иногда там электрик первый заходит, он советует, сантехника советует меня. То есть и короче, поэтому чаще всего все уже ну, современно и нет там это пайки, там, полипропилена. Все. Mm -hmm. все спрашивают, почему синий скотч, почему синий, потому что он, он нормально отклеивается. Это скотч для выставления, для позиционирования вот этого угла, то есть мы скотчем натягиваем, то есть его, скотч его пытается стянуть этот угол, а вот этим вот, либо огрызками от СВП, либо, чем там еще, либо крестиком, либо, крестиком, либо клином, да, мы раздвигаем. И вручную же ты Через три года что будет в отрасли вообще ремонт отделки и Конкуренция в, в соцсетях будет наверное, еще выше. Ну, в смысле, да. Ну, подрастают, 100%. аккаунты подрастают. Те, кто, грубо говоря, там год назад был с тысяча подписчиков, да, уже десять-пятнадцать. Кто сидит на жопе, то есть думает, что он, короче, вот чего-то достиг и так всегда будет, нет. Да, кто сидит э, на сарафане да. и с закрытым аккаунтом своим, да. там, или с тремя фотографиями котов своих, тот останется Три -то... фотографии котов это сильно, да. Что хочешь через три года? Давай вот так. Хочу. Ну, я еще три года назад я хотел, я, я думаю, что я хотел тогда уже через три года я не работал руками mm. no. я в этом не вижу проблемы на самом деле я тоже не вижу проблемы. только проблем в том что не хватает за час... часов я в суд, короче, как, чтобы бывает... больше чем я работаю чем иногда, но я люблю работать руками и как бы вот желаю всем такую стадию когда ты можешь поработать у своих а, людей кто у тебя работает в подсобниках Прям крутая практика вообще. Я иногда работаю со своими людьми как подсобник. Через три года, блин. Я надеюсь, что я буду ну, хотя бы меньше. Я не хочу бросить там это все, бросить, да, вот, как уйти куда-то там, не работать руками. Я, наверное, ну, блин, я бы работал руками, но только больше, чтобы это было в удовольствие, наверное, да. Не напрягали меня там какие-то сроки, там, не давили. Слушай, это ну вот расплыв, что-то, ты понимаешь, ты же сам ты понимаешь, что нужно качать. А. Ну, и себя и тебе тоже и мне всем надо что, понимаешь как ты расплыть что-то говоришь а вот каким вот, есть, нет, конкретных да. целей вообще нет то есть ну вот как бы вот от слова совсем и тогда ничего не будет ты понимаешь как это устроено да. что когда мы не можем вот сформулировать свои цели да вот я четко я четко знаю что хочу через год прям вот, вот спроси меня я тебе отвечу понимаешь я 50 объектов одновременно хочу через год с системой с командой понимаешь со всеми делами я к этому иду каждую субботу понимаешь 50... для чего 50 объектов тоже ради цифры просто, для чего нет, или не ради, только ради... Да, я, я так могу, знаю, я могу понимать, почему люди миллиардную компанию? почему люди я даже знаю сколько будут зарабатывать в этот момент понимаешь вот И это больше чем 5 миллионов mm. вот а, я имею в виду, что вот смотри почему люди строят миллиардные компании потому что они занимаются тем, что им нравится. Ты же понимал. Вот смотри, сейчас объясню. Вот смотри. Наверное. Нет, не, не, не обязательно. А, как говорит а, а, Оскар Хартмак, мой любимый. вот этот мой любимчик. Вот этот зашла, чувак Мне просто, просто прям вообще. Вот. Просто делай. Читал? Да. Читал. Я много что читал. У, и все, что у него есть. Я его видосы смотрю, когда, когда они выходят прям по, по кд, по кулдауну. Вот только они вышли, я стараюсь посмотреть. Так вот, что он красавчик. говорит. А, у меня есть миллиард долларов? Нет, нету у меня там есть там 400 миллионов, у тебя будет миллиард? Да, будет. А, но миллиард никак не повлияет на мое существования уже в принципе. То есть мне все, что нужно, уже есть. Я уже себе вот все какие-то штуки закрыл, короче, грубо говоря. Но я это делаю, потому что как бы я это делаю, потому что я обречен как бы это сделать. То есть, грубо говоря, ну, развиваться. А, ну, вот. Генетически заложено у него. Да. Вот шило. Ну, как генетически? Ты, он же много про себя рассказывал. То есть, чувак, который себя сделал, мне, мне его история прочь очень, очень нравится. У тебя клиенты откуда во, кстати? Блин, все, ну не скажу 100%, 99% в Инстаграм. Вот, заметьте. Вот. Это как бы вот э, скажет и вам практически... чуть -чуть YouTube, И чуть-чуть из Ютуба, кстати. Ну вот было буквально там, не знаю, 2-3 может объекта из Ютуба. Это 100%. то, что я знаю. Но, а ты в Ютубе мастер-классы выкладывал или что? Честно, я вообще mm -hmm. я, твой Ютуб не видел, Нет, видел только Инстаграм. Нет, там, блин, я выкладывал то же самое, что и в Инсте. Просто какие-то заготовки, вот что-то там пилю, что-то шлифую. Мозаику под 45 градусов я там пилил когда-то. И с этого видео мне пришло, по-моему, как раз два заказа. А -а -а. Ну вот, видишь. И, ну, то есть не, не рассказывай, ничего не говоря. Вот говорить, рассказывать, я начал, э -э ну, в смысле, снимать видео, показывать себя для YouTube. Я начал после того, как я это научился делать в Инстаграме. Ну вот скажи нашим подписчикам, а нужно вести соцсети или можно быть просто мастером? Обязательно нужно вести соцсети. Это более... Ну это вот, еще раз говорю, ты вот почему-то ну, вначале вот, убирался для... и говорил, что типа нет, то типа, ну, мне ничего не дает как бы видение, на самом деле это дает? Дает, конечно, я тот, кто я есть, благодаря тому, да, что я делаю. Да, да, да, естественно. Дима, Дима, это сейчас я знаю. А когда я начала смотреть, почему-то я думал, что ты Сергей. Вот хоть убей, я думал, что ты Сергей. Вот правда. Я даже некоторым постам... скидывал. Ну, там это... серый, там лялятая -ля -ля поля, короче, какой серый, ну, инстабур. И такие, а, ну да, инстабур, короче. И, короче, ну и все. И как бы, ну, инстабур. Почему, кстати, инстабур? -то? Это вообще <красно> первое, что пришло в голову. Когда регистрировался, пришло оно. На... Ну, то есть, это означает типа бурю Инстаграм или нет. что. Вообще нет. Кстати, это многие об этом думают, да. Это слово, это сокращение от иностранец с табуреткой. Иностранец да? с табуреткой, Корбо... да? Карбофос. Что для тебя система демина? Потому что многие вообще не, меня не понимают. Это общение с людьми, знакомство. Ну, я рад. Что подобрали. это такое? Вот я не знаю. Расскажи мне, пожалуйста. Это Что такое, задумка изначально, из изначальная задумка просто объединение, объединить мастеров, которые стремятся развиваться и расти. А ты был и, в… И я понял. А ты был в группе ВК «Отделка»? Нет. Не было тебя там, да? Нет. Ты такой Сашка Смирнов не знаешь? Знаю. Корешок, ну, знаю, знаю, Который да, меня забавил. Да. Ты... Сань, привет. Ну я видел у вас эти да, постоянно. А что у нас? Перепалки. У меня нету никаких перепалок с ним вообще абсолютно. Это у человека Для есть меня со мной YouTube перепалки. вот это вот тусовка. Это, это, это какая-то какая отдельная такая тусовка. Ну а как э, повышать свой уровень, скажем так, как не смотреть на других? Все придумаешь. Только смотреть нужно... на других естественно. Да. Смотреть, общаться, обмениваться опытом только так. Не, я не говорю, что YouTube это бесполезная штука. Чё, это, там, это кладезь вообще полезной информации, но ее попробуй найди, во-первых. Да, очень сложно. Ну и какие планы на 2021 год? Ой. Построить дом. Вчера мне заложили, первый ряд уже начали, Из с десяток людей написали, что маленький, что-то маленький, что-то маленький. 10 на 10? 8,60 на 8,60. А 8,60 на 8,60. Расскажи что-нибудь нашим молодым подписчикам. Молодым работать, все фотографировать и все показывать, вести свои соцсети обязательно. Я себя показывал сначала половину лица. Вот реально, у меня несколько первых фотографий со мной, это на фоне какой-то работы, но вот обрезанные прям вот. Меня даже кто-то спрашивал, почему половина лица, что с другой половиной? Типа у тебя там что-то там, да, я говорю, зачем тратить? Место и так небольшой фотографии на лицо, если вот она вторая, на идентична. Короче, не бояться себя показывать, не бояться вообще проявляться, активно себя вести. И соцсети, соцсети вам дадут кучу работы, они вас подымут выше конкурентов, так называемых, да? Я не верю в конкуренцию. Наша традиционная рубрика, подсмотрена в более больших блогеров, Близ. Вопрос отвечать можно. Не будем называть. Да, да. От отвечать можно не быстро и развернуто. А, можно давай. пропустить следующий вопрос. Итак, эпоксидная или цементная? Затирка. Я не работаю с цементной уже, наверное, пару лет последние. Практичная, конечно, эпоксидная, но она уже вот здесь. Нет. Я бы работал, наверное, с цементной. Большие объемы или сануз с лючками? Ну, то есть торговые центры площадя Фуф, гони, не хочу или санузлы с личка? никогда не было больших объемов, поэтому я бы попробовал попробовал, кстати, классная, она хорошая такая, я бы самая. попробовал, я бы сделал mm. классные приспособы, эти которые да. ускоряют. То, по твоему мнению, каждый человек должен испытать хотя бы раз в жизни. Кайф от вождения автомобиля. Ну, вот это у меня об этом будет понятно. Я помню свои мысли, когда у меня не было, когда у нас вообще не было там в компании с друзей никаких машин, еще в этом, блин, студенчество, да. И мы с другом общались, такие, типа, блин, сколько машин вокруг. Говорит, а ты прикинь, если ты никогда в жизни даже не ощутишь вот этого вообще. Я ждал 18 лет, чтобы когда мне будет права, я просто так, я, я, в смысле, я своей жизни без машин вообще не воспринимаю. То есть моя воля, у меня парк был бы машин 20, наверное, реально. Ну и теперь поехали. Хилти или Девольт? Блин, не было ни было того, раз... ни другого у меня ничего. Ну, наверное, я ближе, за, я за желтый. За, за желтой кейс. Ну, теперь классический вопрос. Сигма или Монтолит? Только Сигма. Только Сигма. Все, окей. Мопо или Целезит? Вопрос со звездочкой. На самом деле, я знаю, что меня уже просто, блин, окрестили в клеймо вот так вот. Я работаю с... С блин, ну, не знаю, 10 лет минимум, вот б, просто вот, я не знаю, общаюсь с ними и каким-то образом у меня сотрудничество с ними, последние наверное, пару лет в лучшем случае, то есть, поэтому мопеем. Тикток или Инстаграм? Блин, да. не дай бог, Тикток. У меня Тикток даже не установлен на телефоне. У меня TikTok. тоже, кстати. Инстаграм. Да. Так, хотя многие мне говорят, рувим ты, долба, ты что, у меня уже полмиллиона подписчиков в TikTok? Ага, и что ты с ними делаешь? Слышу, за, за, за, задай вопрос. Так, М инструмент или машина? Инструмент, потом машина. Окей, правильно. Деньги или результат? У тебя там Или, это... или... или... у меня... Пом да, Поменьше надо эти, правильный ответы? Да, да, да, да. Деньги или результат? Глубоко. Глубоко копаешь? Да. Смотри. Э кто-то работает ради денег, кто-то ради результата. Я у тебя спрашиваю, деньги или результат? А, в этом смысле? Да. То есть ради чего я работаю? Да. Блин, я кайфую от результата, но деньги это неотъемлемая, неотъемлемая часть, конечно. Неотъемлемая часть результата. Конечно. Все окей. И такой вопрос, последний, заключительный. Если бы у тебя была возможность никогда не работать, ты бы ей воспользовался? Я думаю, психически какой-то здравый человек не может не работать. Это как вообще? Ну, как бы, он говорит, да нахер надо, Кодлов мне говорит, ты что, в жизни бы не работал вообще? Ну, тем не менее, он, на, тем, тем не менее он работает. Да, блин, три дня просто вот полежи на диване, не, не шевеляйся, не знаю, посмотри телевизор. И, и, с, ума и... С, ума с ума сойдешь. да. Ну, блин, мы не для того вы созданы, да, наверное. Согласен. Вот на вот этой оптимистичной ноте мы закончим один день с Дмитрием Дроздовым. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки. Колокольчик. колокольчики колокольчики всем пока пока